Всем привет, приветствую вас на своем канале. В этом видео я хочу показать еще один способ создания фрезерованных фасадов для кухни. Как я уже открыл шаблон деталей LMDF односторонний белый, толщиной 16 мм. Изменим размер эскиза, допустим, 600 на 300. Вот такой вот у нас будет фасадик. На этой плоскости рисуем новый эскиз. Ставим осевые линии и рисуем э, путь фрезы. То есть какой у нас должен получиться рисунок. Зеркально отразим некоторые объекты со эскиза и нарисуем окружность. расставим размеры от края, например, 50 миллиметров. Здесь также 50 миллиметров. Здесь, допустим, 100. Затем скруглим а, вот это вот а, сопряжение дуги и отрезка. И то же самое сделаем с этой стороны. Так, Выходим из редактирования эскиза. После чего с помощью а, плоскости справа и вспомогательной а, геометрии создаем новую плоскость. Заходим в редактирование уравнений и присваиваем уравнение на эту плоскость. Два раза щелкаем по ней, у нас появляется размер, выбираем его в окно уравнения. Два раза щелкаем по нашему фасаду, выбираем длину 600 и делим на 2. Щелкаем накинку. После чего на этой плоскости рисуем эскиз. Рисуем простой прямоугольный эскиз. Здесь, допустим, у нас будет 10 миллиметров от этой точки до этой точке 50 миллиметров и высотой и шириной ну допустим 12 мм щелкаем ОК для того чтобы наш вот, вот профиль который мы будем сейчас вырезать по траектории всегда следовал за траекторией то есть если мы поменяем первый эскиз Вместо 50 здесь, допустим, поставим 60. И чтобы у нас это второй эскиз профиль следовал за траекторией, необходимо отобразить размеры, зайти в уравнение, взять этот размер 50, отобразить размер первого эскиза и поставить равенство размеру 60. И теперь при изменении размеров первого эскиза у нас второй эскиз автоматически будет привязан к первому. После чего заходим в вырез по траектории. Выбираем профиль, который нам необходим, это эскиз 3. И выбираем путь эскиз 2. Щелкаем ОК. После того, как мы получили вот такую вот вырезанную канавку, нам необходимо придать ей... Ну, какой-то нормальный боджеский вид. Выбираем операцию скругления. Выбираем необходимый радиус скругления, ну, например, 5 мм. И выбираем ту грань, которую нам необходимо скруглить. Щелкаем активить. То же самое можем сделать с другой внешней грани, только выбрать другой радиус скругления, например, 3 миллиметра, и то же самое сделать с этими внутренними э, кромками. Здесь можем поставить фаску, например, также 5 миллиметров. А здесь можем поставить еще одно скругление. Но после чего необходимо применить какой-то внешний вид. Допустим, фасад у нас будет вот такого синего цвета, а задняя сторона да, белая ламинированная. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Если вам что-то непонятно, спрашивайте в комментариях. До новых встреч.